Наш продолжает радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, очередной выпуск. Так уж совпало, что сегодня, в понедельник, 13 числа, это всегда понедельник, и 13 дает нам определенные ассоциации. Так вот, 13 числа в понедельник мы будем обсуждать человека которому, наверное, вот, вот такая, э, сумасше... такое сумасшедшее сочетание очень подходит. Это один из кандидатов в президенты э, от демократической партии, хотя он все время позиционирует себя все-таки как независимый, сенатор Берни Сандерс. И вот об этом э, персонаже мы сегодня поговорим э, с нашим давним автором, э, Человеком, который много сделал в науке, в публицистике. И, э, в частности, вы можете прочитать материалы э, нашего сегодняшнего собеседника в газете, интернет-газете continentusa.com. Вот только недавно был, буквально вчера, очередная такая очень интересная история. Итак, не буду томить дальше. Яков Фрейдин сегодня с нами. Добрый день, Яков. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад быть с вами сегодня еще раз. Вот. Теперь э, Итак, вернемся к теме, которую заявил я и которую мы, собственно, хотели с вами сегодня обсудить. Буквально через несколько дней, э, как известно, будет, очер будут очередные теледебаты, на которых мы, естественно, услышим э, сенатора Берни Сандерса. Чуть-чуть, буквально спустя три недели, мы ожидаем в Айове первый кокус, который будет, в общем-то, это первая пристрелка к будущему номинанту от Демпартии. Так вот, по последним данным, опубликованным буквально несколько дней назад, это было 10 января, сенатор Берни Сандерс лидирует, с двадцатью процентами, потом идут э, госпожа Уоррен, потом э, Бутиджич, и уже на четвертом очень почетном месте бывший вице-президент Байден. Чем это объяснить? Некоторые э, политологи и специалисты объясняют это тем, что Берни лучше других удерживает свою аудиторию, и поэтому это не случайно. То есть аудитория у него верная которая следует за ним уже с, еще с прошлых выборов. И не исключено, что эта аудитория приведет его к номинации. Как вы думаете? А, ну, я думаю, что это очень верное наблюдение о том, что он держит свою аудиторию. Вопрос только в том, что это за аудитория, откуда она взялась и почему она его поддерживает. Вот давайте пару слов об этом нужно бы сказать сейчас. Дело в том, что давно все заметили, не только я или вы, о том, что в Соединенных Штатах изменилась демография. Соединенные Штаты это уже больше не страна, так сказать, пришельцев с другого континента, которые приехали сюда на пустое место и проявляют свои таланты. Это люди с инициативой. Люди, которые привыкли рассчитывать только на, само, на самих себя, которые работали, создавали могущество этой страны и создали это могущество страны. И эта страна стала очень привлекательной для всех остальных. И потянулись в эту страну люди менее, так сказать, не агрессивные, а я бы сказал, менее инициативные что ли и эти люди а, понаехали и их стали впускать все больше и больше и больше особенно это было во время Клинтона, Обама и так далее и демография этой страны изменилась, сейчас Соединенные Штаты для многих а, людей живущих особенно в странах третьего мира да и да не только да и даже и для европейцев, я уже не говорю про африканцев, а, это своего рода какая-то страна надежд и страна но ну, я не хочу употреблять этого слова, но я все равно скажу слона халя, страна халявы, где можно получить много чего за бесплатно, где государство будет о тебе заботиться и так далее в один из прошлых наших в одну из прошлых наших встреч Игорь, мы еще обсуждали выборную систему в Соединенных Штатах и я тогда упоминал о том, что в Соединенных Штатах был отменен, если я не ошибаюсь, в втором году так называемый выборный ценз, где люди могли раньше, до того могли голосовать только те люди, у которых было определенное имущество, которые создавали рабочие места, и то есть так сказать, люди, которые были в более высоких ступенях социальной лестницы. Потом стала демократия, где голосуют абсолютно все. И вот поехало поех... это огромное количество людей, которые э, хотят, хотят получить э, все, э, не, особенно ничего не вкладывая. И вот эти люди имеют такие же голоса, э, равноценные, как ваши и мои. Мы платим налоги. Эти люди в основном налоги не платят, но хотят получать. И вот это огромное количество, огромная масса составила большой электорат. И вот это эти люди поддерживают Берни Сандерса. Ну хорошо, давайте поговорим, а кто такой Берни Сандерс вообще? Что он предлагает? Ну, у него, скажем так, с точки зрения традиционной американской выборной системы есть, так сказать, два серьезных недостатков, я бы сказал. Первый недостаток это то, что он а, старый довольно. Он 41 -го года рождения, значит, вот ему в этом году исполняется в сентябре 79 лет. Это, так сказать, возраст уже солидный для того, чтобы начинать работу президентом Соединенных Штатов. Это, между прочим, очень тяжелая работа, и люди на этой работе стареют быстро и выматываются. То есть возраст... Во-вторых, он еврей, что во многих традиционных, так сказать, глазах американцев не является большим плюсом для того, чтобы стать во главе государства. Это, так сказать, Америка сейчас далеко не антисемитская страна, такая, какая она была раньше, но тем не менее. Вот. Берни Сандерс – это самоназванный социалист. Но я думаю, что он еще и коммунист, вдобавок. Я не знаю, может быть, некоторым нашим читателям даже попадалось мое первоапрельское эссе такое, где я писал о том, что Берни Сандерс – это родной сын Троцкого. Ну, на самом деле, он не родной сын Троцкого, конечно, но он явно его духовный последователь. Ну вот, давайте поговорим, что он предлагает. Почему вот эта огромная толпа людей, которые голосуют за него сейчас, и если он будет номинирован, будут голосовать и в будущем. Почему они его поддерживают? Ну, он предлагает вещи, на самом деле, очень привлекательные. Понимаете, вот если бы, допустим, я бы не слишком рвался работать, но ну, сейчас я уже вышел на пенсию, и сейчас я уже не так много работаю, но, тем не менее, если бы я не очень хотел работать, и мне, мне было бы очень заманчиво получать то, что предлагает Берни. Ну, вот, и у него много очень пунктов в его предвыборной программе. Я специально пошел и прочитал все его предложения. Я сейчас с вами вам расскажу, что это такое, и вы уже сами судите, стоит за него голосовать или не стоит. Ну, но прежде всего, а, он хочет а, полностью отменить депортацию всех нелегальных иммигрантов, всех людей, которые пересекают границы. Он хочет, чтобы они все остались здесь, и он хочет, чтобы их прекратили преследовать в легальном порядке. Что это означает? Это означает, что эти люди станут за него голосовать. Даже если они не граждане, они нелегальным образом будут за него голосовать. Это, так сказать, большая поддержка для него и для других демократов. Это его первый пункт. Второе, что он предлагает, он предлагает бесплатное медицинское обслуживание абсолютно для всех. Замечательно, правда? Ведь как хорошо, приходишь к доктору и, так сказать, ничего не надо платить, доктор тебя сразу принимает и тебя лечит, и ты здоровый, и все хорошо, когда хочешь, тогда приходи. Вот вся проблема с Берни и с другими социалистами заключается в том, что они делают, хотят сделать первый шаг, не задумываясь, а что будет во втором шаге, что будет в третьем шаге и так далее. То есть это э, как, как бы шахматист, который знает, как Остап Бендер, как делать Е2, Е4. Дальше следующий шаг, он уже не знает и думает, как... Э, но дальше, дальше будет видно, давайте сделаем первый шаг. 99% людей, которые за него хотят голосовать, не умеют думать, не умеют анализировать, но то, что он предлагает, это замечательно. Ну хорошо, медицинское обслуживание для всех. Значит, если, значит, люди, которые не слишком даже больные, побегут лечиться, потому что платить-то ничего не надо. Врачей, где где же всех врачей набрать? Значит, врачи хотят зарабатывать деньги. Значит, на каждого больного нужно будет либо уменьшить количество времени, скажем, по 3-5 минут, не больше, на человека, либо вообще не попасть. И такие системы уже есть в Америке. Это ведь не только, это сказать, Берни придумал. Это есть, например, социалистического типа медицинское обслуживание. Есть и в Италии, есть и в Канаде, есть и в европейских, во многих европейских странах. Что мы, что мы имеем? Попробуйте, например, если у вас серьезная операция, ну, например, как говорится, боже упаси, если у вас нужно удалять рак или операции на сердце, там нужно ждать в очереди, месяцами, по полгода, иногда по году. И редко кто это может выжить. И люди, так сказать, умирают от этого дела. Я знаю многих канадцев, которые приезжают в Америку для того, чтобы сделать операцию в Америке, потому что здесь а, намного быстрее. И я знаю по себе, у меня когда были проблемы медицинские, я, у меня операцию делали очень быстро, и не, я не должен был месяцами ждать. А, даже сейчас в Америке уже трудно попасть на прием к врачу. Иногда нужно ждать очень долго. При бесплатном таком образовании вы вообще к врачу не попадете. И это не значит, что врачи будут плохие, просто врачи будут получать меньше денег, им придется работать больше, и качество медицинского обслуживания резко упадет. Ну, вот это предлагает Берни, но это очень привлекательно, это замечательная идея. Дальше, что Берни еще хочет? Берни хочет, чтобы прекратить сжигать нефть и получать энергию, только от солнца, получать энергию только от ветра, от воды и так далее. И он хочет, чтобы это было на 100%. Замечательная идея. Да. Только как это сделать? Пока что технология еще не достигла такого уровня. Но это звучит очень красиво. Мы не будем сжигать. Все автомобили должны быть электрические. Ну хорошо, а кто их будет делать? А, а, а где взять деньги на все это дело? Об, об этом Берни думать не хочет. Вот давайте сделаем вот такую систему. Он хочет подарить 200 миллиардов долларов а, в так называемый Green Climate Fund, то есть климатический фонд международный, который в основном состоит из бюрократов, которые разворовывают эти деньги и для того, чтобы а, а, попытаться а, у, у, прекратить сжигание а, так называемых а, ну, а, карбогидратов, вот этих самых а, всех... А, Нефтяных, нефтяных продуктов. А, кроме того, следующий его пункт, который невероятно привлекательный, он хочет, чтобы бесплатное образование во всех государственных колледжах было. Хорошая идея, да. А, только а, сильно ли от этого повысится качество образования? Вот в Соединенных Штатах, к сожалению, сейчас совершенно отвратительное среднее и начальное образование. То есть, high school и middle school очень плохие. А, потому что они, так сказать, вот в основном большинство из них все как раз государственные есть, и это бесплатное образование и качество мы видим. Колледжи и университеты в Соединенных Штатах, с другой стороны, довольно высокие, я бы даже сказал, что одни из лучших в мире, может быть, потому что как раз они не совершенно бесплатные, и поэтому многие европейцы и из стран Центральной Америки и Южной Америки стараются попасть в колледжи и в университеты в Америке несмотря на то, что они платные, потому что они лучше. Это все может быть разрушено тем, что предлагает Берни. Дальше. Что предлагает Берни? Он предлагает отменить все долги студентам. Потому что многие студенты, когда идут, они получают, берут какие-то займы и получают долги. Сейчас таких долгов на 1,6 триллиона долларов. 1 ,6 триллиона. Он предлагает отменить все эти самые долги. Это что значит? Это значит, не говорит, что вот вы платите налоги, я плачу налоги. Я никогда не брал этих долгов, но сейчас я должен из своего кармана оплатить эти долги. Может, если они отменены, кто-то должен эти деньги вернуть. Значит, мы с вами должны вернуть деньги тем студентам, которые набрали эти, эти долги. А какие студенты? Вот давайте по, пару минут поговорим об этих студентах. Если вы пойдете в любой колледж в Соединенных Штатах, у вас будет ощущение, что вы находитесь не в Соединенных Штатах, что вы находитесь или в Пекине, или в Бомбе, или еще где-то. Огромное количество, я бы сказал, ну, может быть, я не знаю цифр, но может быть 70-80% это студенты из Азии, это студенты из ну, других стран скажем это из Индии это из Китая, из Тайваня и так далее и так далее. А американских студентов мало что изучают американские студенты которые набрали эти долги они изучают психологию они изучают археологию они изучают какую-нибудь там древнюю философию они изучают изготовление глиняных горшков и так, далее, и так далее то есть это абсолютно никому не нужные специальности на которые набраны долги и они эти долги отдать не могут они работают официантами сейчас в основном эти люди а, и, и, но это значит что мы должны с вами эти долги им простить значит вот это предлагает Берни следующее что предлагает Берни он хочет резко увеличить за, за первый же буквально срок своего президентства он хочет удвоить количество членов в профсоюзах он хочет дать профсоюзам огромную власть в этой стране я вам хочу напомнить, что сказал мудрый человек по имени Владимир Ильич Ленин. Он сказал, что профсоюзы это школа коммунизма. Вы помните такой лозунг замечательный был? Вот, вот это хочет Берни. Он хочет, чтобы всем управляли профсоюзы. И чтобы люди, они стали вроде бы, все работники стали на уровне муравьев. И чтобы ими руководило государство, чтобы ими руководили профсоюзы. Они только голосовали. То есть, короче говоря, это все... Сводится к одному, сводится к борьбе за власть. Ну, дальше он хочет, чтобы построить 10 миллионов квартир бесплатных или с очень низкой квартплатой для людей, которые не могут платить высокие высокие доходы. Значит, ну к чему это приведет? Это приведет к огромным естественно расходам и люди, которые не привыкли зарабатывать себе за квартиру и содержать ее, они ее превратят просто в свинарники и это будет огромное гетто вот таких людей, не работающих, не имеющих бесплатное жилье. Он хочет избавиться от бездомных. Ну хорошая идея, конечно, но ну, кто же не хочет избавиться от Но каким образом? Он хочет их расселить в квартиры, дать им всем бесплатные квартиры и пусть у них будут бесплатные дома. Я уверен на 99%, что через некоторое время эти люди сбегут из этих домов и все равно поселятся на улицах. Потому что большинство этих людей психически нездоровы. Этих людей надо лечить, а не давать им бесплатные квартиры, как предлагает Берни. Ну и он наконец предлагает вообще сильно полюбить преступников. Потому что в Соединенных Штатах действительно переполнены тюрьмы. Что он предлагает? Он предлагает, ну, перестать а, а, осуждать людей, а, рецидивистов, например. Из всех, вы, знаете, есть такой закон, называется Three Strike Law. То есть это рецидивист, который сделал преступление третий раз, он автоматически идет в тюрьму. То есть... После первого раза его могут дать какой-то маленький срок или вообще отпустить. После второго тоже. Но если это три раза, то он обязательно идет в тюрьму. Берни хочет отменить всех рецидивистов на свободу. Значит, он хочет из, из тюрем освободить массу других преступников, не оговаривая, конечно, каких преступников. Он хочет дать массу бесплатных вещей людям малоимущим например во всех школах должна быть бесплатная еда он должен все люди должны получить все школьники должны получить бесплатные учебники все, все бесплатно кто за это будет платить уберни замечательная программа но прежде всего отобрать половину денег у всех миллиардеров Понимаете? Это звучит хорошо. Ну вот, скажем, возьмите, скажем, Цукерберга или возьмите дам, Билла Гейтса. У них миллиарды есть долларов. Но давайте подумаем, что это за миллиарды у этих миллиардеров? А? Что это за деньги? Это что? Деньги, которые лежат у них в матраце или в кубышке? Где эти деньги вообще? Где эти миллиардеры держат свои миллиарды? Они что, так сказать, сидят как скупой рыцарь на этих деньгах и не дают бедным людям? Совершенно нет. Все эти деньги работают. На эти деньги создаются рабочие места. Это фабрики, это заводы. Другое дело, что, может быть, этой фабрикой и заводой владеет какой-то миллиардер. Ну так что? Так на этой фабрике же люди-то работают. Эти люди зарабатывают деньги. Это создается благосостояние страны. А вот он хочет отобрать все эти деньги. И на эти деньги, скажем, эти фабрики разрушить. И на эти деньги которые это или продать их кому-то там за границу или кому, и получить эти деньги, на эти деньги, вот создавать бесплатные квартиры, бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание и так далее, и так далее. Вот, вот этот кошмар, Игорь, который предлагает Берни Сандерс, очень привлекательный. Я бы с удовольствием бы сам бы хотел бы так жить в таком раю, но вот рай, я не знаю, рай не получается. Да, Яков, это ну, картина, конечно, я вас слушал. Я, на самом деле, тоже знакомился с его программой и прочитал еще кое-какие материалы, которые касаются его биографии, не безинтересные. Вот, он, конечно, поец, ему не откажешь, он долго прорывался, через шел через всевозможные тернии к своим звездам. Вот. Но, интересная вещь, Вот в материалах такая идея проводится, что... Не совсем уж он такой, он-то да, он называет себя демократическим социалистом, все понятно, он, он не говорит, что он коммунист или что, он, в общем-то, э за капитализм якобы. Но э при этом э приводятся какие-то и, пр и примеры его, в общем-то, управления в Вермонте, когда он был мэром, что он умел находить э какие-то, скажем, э с местными бизнесменами общее что-то. Он не перекрывал везде и все. То есть якобы у него существует и доля абсолютно разумного. И, и тут э какая штука, что он ориентирован, как пишут эти э значит э публицисты, не на какой-нибудь там советский э социализм, ну в кавычках мы понимаем, что там со со со социализм был, она вот скандинавского типа, то есть брать действительно налоги, потом он говорит, не то чтобы вот, э, разграбить того же Цукерберга здесь, он говорит, а сколько денег у нас в офшорах всевозможных и так далее, их надо оттуда вернуть, ну и, конечно, по социальной какой-то справедливости, по этой идее, э, да, помочь рабочему классу. У него, конечно, любовь к... Э, Примером с рабочим классом, она, наверное, он всех переплюнет из имеющихся кандидатов в президенты, потому что те-то больше упирают на средний класс. А Берни любит говорить о рабочем классе, которому он страстно хочет помочь. Но, но при этом этот рабочий класс, как я вижу, не очень-то любит Берни. У них какие-то другие приоритеты в жизни, особенно когда они получают работу, когда они, ну вот как вы говорите, в той теме, где где не получатели благ халявных, а все-таки за работу. Но студенты, вот это самое поразительное, какое поколение мы вырастили здесь, студенты активно его поддерживают, хотя это люди, казалось бы, должны быть с анализом, с интеллектом хоть каким-то минимальным, понимая, что это все-таки из разряда, даже я не знаю, ну Компанелло в свое время мог что-то писать и говорить, но мы в 21 веке. Well, no, Игорь, понимаете как, ирония, ирония заключается в том, что никто не знает историю, молодежь вообще не знает историю, даже образованные люди, ну скажем, которые в России мы раньше их называли образованщина, образованщина, не интеллигенция, а образованщина. И что, и что, и... но это очень узкая образованщина, человек может знать хорошо физику, или знать медицину, или знать биологию, но он совершенно не знает историю. А если он знает историю, то он знает ее какую-то выборочную. И, и, и то, то, что было, они просто не представляют себе. Им всегда кажется, что вот идеи социализма, они замечательные, хорошие. Просто вот они раньше не работали, потому что они попадали в плохие руки. Ну вот Сталин, он был плохой. Потому что вот он не знал, как, это, как с этим справиться. Ленин рано умер, но он бы точно сделал хорошо. Вот Ротского убили, но вот он бы точно сделал хорошо. А вот Мао Цзэдун, ну вот не получилось у него. Он что-то не так делал. Или Пол под, что-то не так делал. Джи, или Шавес он делал не то. Ну вот ну вот это ошибки все были. Но вот идеально вот найти хорошего а, человека. Да, вот да. Берни, вот он может сделать. Да, ну, не знаю, что он может сделать. А я знаю, что мы можем пока сделать. Уйти на небольшой перерыв. И послушать очень важные рекламные объявления. А потом вернемся и готовы будем отвечать на вопросы, если таковые будут. Хорошо. Возвращаемся в радиоблог Игоря Цесарского. Напомню, телефон в студии 847 4005 5200 И если, Игорь, не возражаете, давайте примем звонок. Опс, не дождался. Давайте попробуем другую Soyante. линию. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Скоро пройдут Пайвелы не Нью-Гемшире и Аилла, и по опросам Сандрос идет среди планеты всей. Опережает даже Байдена. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что демократы специально делают ставку на Сандерса, поскольку он пойдет в связки с, с аварий Кортес? И, э, товарищ, Сандерс все же ему скоро будет 80, и он недавно пережил э, э, операцию на сердце, и он может не выдержать, а и мы... Голосуя, скажем так, за Сауэрс, автоматом получим карты с ее зеленой программой, без, без авиационных перевозок, без поездов, без всего, всего чего она желает, с ее первобытным общинным строем. Как вы думаете, может быть такое быть? Спасибо за вопрос. Я начну. Я напомню, что сегодня с нами Яков Рейдин. во-первых. Во-вторых, напомню, что... Буквально вчера вышла статья у нас в континент continentusa.com о социализме, который строился еще в той стране, откуда мы приехали, в Советском Союзе. Очень интересный материал, почитайте. Кто там строил социализм? Вот. А сейчас, Яков, пожалуйста, мы об этом говорили, ну, наверное, стоит повторить. Правда, оказия там никаким ни боком, но неважно. Ну, вы, вы, вы понимаете, у демократов на самом деле сейчас цель одна победить Трампа. Им совершенно не важно, кто победит, им даже не важно, с какой программой, что угодно. Им главное захватить власть, потому что они чувствуют, что власть утекает у них между пальцев. Трамп, есть огромное количество людей, которые так называемые never-трампы, never-трамперы. То есть им не важно что, не важно как, лишь бы не было Трампа. И вот Берни один из таких наиболее, я бы сказал, серьезных кандидатов. Вы правильно совершенно сказали, что да, возраст ему вот скоро 80 лет уже. этот возраст, как говорится, и не мальчика, и даже уже и не мужа. Это, так сказать, возраст хорошего пенсионера. Но неважно, лишь бы что. И это очень привлекательная программа для людей, которые не привыкли думать, не привыкли анализировать и не знают истории. И им кажется, что вот все можно получить, ничего не вкладывая. Это, на самом деле, хорошая, очень привлекательная идея, но она не работает и никогда не работала, и не будет работать. Вот вы, Игорь, совершенно правильно сказали, о том, что он пытается сделать ставку на рабочий класс. Я хочу напомнить, откуда эта мудрая идея о рабочем классе пришла. Эту идею придумал Карл Маркс в свое время, в, в, в 19 веке. И идея, на самом деле, как написал английский историк Пол Джонс, совершенно еврейская идея, потому что она восходит к идее Мессии. Что вот мессия, у евреев была идея мессия. Кто такой мессия? Мессия в еврейской традиции это, это король из рода царя Дави, Давида, Давида, который так сказать, принесет счастье и освободит еврейский народ от всех пут и, и от всех проблем и разрешит все несчастья. Несчастье все уйдут. И вот эта мессия придет. Ну, христиане решили, что Иисус Христос – это такой мессия. А Карл Марс сказал, нет, мессия – это рабочий класс. Вот рабочий класс, он как раз вот и есть тот самый мессия, который разрешит все проблема Это была абсолютно надуманная идея. Я, если бы у нас было время, я мог бы вам много рассказать, что это за личность был Карл Маркс и, и, и что весь его капитал, весь, вся эта работа, это сплошное вранье и передергивание, искажение исторических фактов. Но не об этом сейчас речь. Да, вот рабочий класс, это был придуман Карл Марксом, и а, Берни, он сейчас поднимает его на свой щит и говорит, что вот, так сказать, давайте вот рабочий класс, пусть он будет на нашим новым... Да, новом... Яков, я, да, с рабочим классом. Ну, я надеюсь, что слушатели у нас не забыли еще кое-чего из прошлого своего. А сейчас у нас есть звонок, попробуем его принять. Добрый день, слушаем вас. Алло, алло. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я хочу спросить, поднимите вы сегодня тему о тех новых документах, которые приходят с Украины. Там подняли вопрос о том, что не хотят платить долги, которые создала американская коррупционная система. Будете вы на эту тему сегодня говорить? Спасибо, я буду я Так, Яков, а, что ну, вы да. скажете? Я думаю, что нам нужно сейчас это дело обсуждать, потому что у меня нет сейчас никаких данных. Наверное. Да, я тоже с этой информацией не знаком еще, но... Тогда давайте поэтому, примем мы не будем а, отходить от своей сегодняшней темы и продолжим. Добрый ну, день. Хорошо, да, Марк Добрый день, пожалуйста, эту, свою вы... Игорь, я, мы звонок приняли. А? У нас звонок, пожалуйста, О, вы в эфире. Пожалуйста, хорошо. Алло, это вы меня? Да. Простите, а я как раз хотел с Игорем поговорить, но именно отойти от темы хотел. На У меня тема. Я бы хотел. На он на предмет. Можно? На какой спросил. предмет, если он все-таки касается как-то? Ну говорите. говорить. Если... говорить. Женя Шейр, я хотел, вы сказали, чтобы не в личке с вами поговорить, а на любом э на любом. Я придерживаюсь того же, что Ильон Вайнштейн, а Елена считает его идиотом. Так, Женя, давайте это фейсбуковские дела, а сюда нет. До свидания, спасибо. Это Друг... не о том речь, давайте сейчас... тогда другой звонок примем. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, все то, что вы говорите, конечно, я согласна, кроме одного, что проблема с молодежью, которая идет за Сандер. Очень простая. Ей сказали, что мы вам вся, все ваши долги оплатим. То есть это халява, вот эта идея халявы, это настолько привлекательно для всех. Даже у кого вроде бы мозги есть, они сразу как бы отсыхают и перестают работать, когда говорят, мы вам все дадим. Вот и все. Поэтому он врет и ну, я думаю что они все понимают и сандерс и вся эта э, лево либеральная сволочь все они понимают просто они понимают что народ схавает все что угодно если ему скажут что дадим бесплатно вот и все спасибо большое спасибо за ваше мнение да есть такое дело звонок еще у нас пожалуйста слушаем говорите слушаем вас ну вас, к сожалению, не слышно. Скажите, вот вы говорили, что вы абсолютно правы, что демократам неважно, кто будет номинирован, лишь бы выиграть у Трампа. Но есть такая теория, не знаю, ваш взгляд на это, что вот эта затяжка с передачей э, статьи импичмента в Сенат как раз направлена против Барни Сендерса. Таким, то есть. Э, ведь 3 февраля уже начнутся а, кокосы первые, и как раз именно там Барни Сендерса переезжает Так вот, чтобы его немножко осадить, затянулась эта процедура передачи, и сейчас, после того, как передадут в Сенат статьи импичмента, Барни Сендерс вместе с Элизабет Уоррен а вынуждены будут сесть на попу ровно и сидеть в Сенате молча. И эта процедура может затянуться, поскольку демократы настаивают на том, чтобы вызвать свидетелей. Понятно, что если вызовут свидетелей демократы, республиканцы пригласят свидетелей. И вся эта процедура может затянуться вплоть до марта месяца. Таким образом, барни вышибают просто из гонки практически. Я, как, как вы, думаете? вы, вы знаете, я, у, у меня, честно говоря, как раз совершенно противоположное мнение. Я не знаю, насколько я тут прав, но у меня такое впечатление, что а, а, а, а, Берни Сандерс а, а, никаким образом вот как раз не замешан в этом деле. Он наиболее чистенький я бы даже сказал, из всего этого импичмента процесса. Он терпеть не может Трампа, безусловно. Ну, например, я вам могу процитировать вот такую фразу, которую он говорит про Трампа. Он сказал, что у нас сейчас президент, который расист, который ненавидит иностранцев, который демагог, который а, под, разрушает страну. И а, а, он является корнем всех социальных проблем в Соединенных Штатах. Это, конечно, полная демагогия, но, но так говорят практически все демократы. А, мое мнение такое, что этот а, а, Нэнси Пелоси сейчас пытается каким-то образом немножко спасти Байдена, может быть. Не столько это направлено против Берни Сандерса, сколько попытаться вывести или задержать обсуждение проблем с Байденом. Потому что у Байдена рыльца настолько в пушку, что и рыльца это не видно. А еще даже, наверное, почище, чем у Хиллари Клинтон. А, то есть этот Байден, то что, творится, то, то, что он творил на Украине, и все эти самые грязные дела, которые он и его сын там, там делали, все эти миллионы долларов, которые перекачивались в его карманы – естественно, это может выплыть во время слушаний и могут вызвать его и его сына и других демократов в качестве свидетелей. И это, безусловно, сильно нарушит всю, всю их предвыборную программу и может сильно испортить репутацию Байдену. И поэтому мое мнение, что это скорее попытка вытащить Байдена из болота, куда он залез, сколько, не столько против, против Сандерса, им лишь кто угодно, Сандерс, Байден, но лишь бы кто-то вылез. Но Байден все-таки более привлекательный, потому что он чуть-чуть помоложе. Он уже свой, так сказать, он уже был на самом верху, он был вице-президентом. У него огромнейшие связи в Вашингтоне, куда более сильные, чем у того же Сандерса. Понимаете, Байден для многих демократов куда более привлекательная фигура. Вот они его пытаются этим вытащить. Но он классический дипстейт. Поэтому, естественно, он по всем параметрам ближе. И не надо забывать об интересантах, которые даже далеко за нашей, находятся за нашими границами. Китайцы и так далее. Там преференции будут те еще. Поэтому... Естественно, он во многих вопросах э, отличается от Берни, и, и, и его видят э, тем самым человеком, который, может быть, сумеет победить. Но учитывая то, что вы сказали, и то, что вообще-то, уже где только не напечатано и не сказано относительно его личных дел, и сын его и дел его сына, то естественно, при рассмотрении в Сенате, когда это будет озвучено, когда Руди Джулиани приведет не просто какие-то мнения, суждения, а выступит наверняка с фактами, я думаю, это все похоронит э -э -э, все надежды вице-президента Вечно Второго. А вот верный в этом отношении, вот то, что Сережа говорил, и, и это да, это мнение бытует, что Идут всячески какие-то, какая-то комбинаторика, как быть, потому что действительно, если начнется рассмотрение, значит, и и Берни, и, и Уоррен, они должны будут находиться там, вместо поездок, участия вот, в мероприятиях, без которых номинацию получить практически невозможно. Примем еще звонок. Да, пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, добрый день, господа. У меня вообще есть совсем другая Спасибо. теория по этому поводу. А, Во-первых, у Нэнси ее сын замешан в этой украинской истории, и она очень боится, как бы ее персональные проблемы не всплыли. А, что касается Байдена... На мой взгляд, Байден вообще не кандидат. Они его держат только для того, чтобы была причина для импичмента. А, потому что если Байден уйдет, то получится, а ч ⁇ же он не был вроде как уже тогда и да, человеком, который э, э, конкурент Трампу, и тогда как бы и кейса нет вообще. Ну вот, вот у меня такое видение вообще. Ну, ну, кейс, не, я я все-таки скажу, что кейс это не не вопрос исключительно Байдена, даже если он уйдет, а Кейс вообще имеет ли право, по, по мнению демократов, президент вот делать вот то-то, то-то, понимаете? Неважно Байден нет, они что. именно Байден принципиально, может уйти. Что, они, что он выступал против, что он это сделал в личных интересах, поскольку ну, вот, вот, тот был его и это за было это не на пользу страны его. борьба с коррупцией, а это было его личные интересы, чтобы выиграть выборы. Oh, правильно. Так даже с исчезновением из гонки Байдена эта тема как бы не проходит. Вопрос другой, что является ли это основанием импичменту и вообще трактовка подобная имеет ли право на существование? Это хороший вопрос. И я думаю, этим вопросом вполне, Спасибо. если при рассмотрении не, не такое, какое устроили в Нижней Палате, а если в Сенате будут серьезно это рассматривать, то то все это посыпется как, ну, как карточный домик. Яков, как вы думаете? Да, безусловно, шансы на, на, на импичмент ну, близки к нулю. Они никогда не нулевые. даже про сам... Я думаю, что если бы президентом был, например, у нас скажем, Джордж Вашингтон, то э, его э, тоже мог, можно было найти какие-нибудь проблемы для его импичмента, или там президент Линкольн. Но э, пройти через Сенат это практически невозможно. Э, потому, во-первых, нужно две трети голосов. Э, а, а у демократов там даже меньше половины. А, mm -hmm. Во-вторых, э, не забывайте, что председатель суда будет... Э, председатель Верховного Суда Соединенных Штатов на слушаниях в Сенате это человек, который неплохо знает законы и в Конституции совершенно не прописано, что вот такие дела, подозрения может быть поводом для импичмента. Для импичмента очень мало поводов. Это, во-первых, должна быть взятка, которую нужно доказать. Не высказать мнение, что я думаю, что вот он это сделал так-то и так. Доказать взятку, и взятки никакой не было. Должно быть предательство государственных интересов, то есть работа на врага. И то, и, то есть очень мало вещей, где когда президента можно убрать из офиса. И это все будет делаться в соответствии с Конституцией. Поэтому шансы малы. У Нэнси Пелоси она вляпалась в это дело. она Я вам хочу напомнить, она же вначале была резко против импичмента. Она воевала с демократами и говорила, что не хочу никакого голосования в Конгрессе по этому поводу. На нее дико давили. Да и давили люди, потому что им нужно было свой голос как-то проявить среди демократов и набрать голоса и очков среди Невер Трамперов. И, и она под давлением вынуждена была на это пойти. Когда Конгресс проголосовал за импичмент, она оказалась, как говорится, между, как говорится, битвина рака на хардплейс или... По-русски это как будет. Болотом и на Ковальне. Да, да, то есть она э, и, и туда и плохо, и сюда плохо. Она даже вообще подумывала о том, чтобы вообще не передавать эти документы. Но сейчас на нее жмут, и она эти документы решила. Вот передать я, по-моему, в пятницу она должна передать, если я ошибаюсь. Э, эти документы э, в Сенат. И все это приведет в никуда. И это почти гарантирует Трампу выборы. Потому что чем больше это длится, продолжается тем а, больше демократы теряют, и тем больше выигрывают республиканцы. Вот и все, что я могу сказать. По этому. Ну, есть еще и теория э, такого бесконечного импичмента, который будет продолжаться даже в том случае, если, э, к, э, к великому сожалению демократов, э, Трамп останется, чтобы ему не дать работать и во втором сроке тоже. А вы знаете ведь, у них же сейчас какой подход? Все, что не делает Трамп, нужно делать наоборот. Если он скажет, что это белое, значит, нужно говорить черное. Если солнце светит, нужно сказать, что у нас затмение. Если вот убили террориста, зря его убили, потому что, может, незаконно убили. А если бы его не убили, сказали, что почему же не убить? То есть они сейчас идут что угодно все, чтобы... Это, это, кстати, говорит э, в определенной степени о, не просто о характере э, вот, вот той категории людей, оппонентов, скажем так, наших, но еще и э, в чистом виде э, о состоянии их умов и душ, потому что это явно... Э, вот в таком случае надо где-то лечиться. Если люди не могут разобрать, э, ну, отделять, как говорится, зерна от плевел, то есть, иначе говоря... Относиться к президенту, да, никто же не говорит, что его надо в засос любить, но, по крайней мере, если он говорит правильно с вашей точки зрения, то сказать «да, тут он прав», а если что-то он не делает неправильно, значит, он не прав, но там неадекватное что-то происходит. Да. Ну, что делать? В интересное время мы с вами живем, Игорь, ничего тут уже не поделаешь. Идет идет война, и мы... Поп... И, вы знаете, я приехал в эту страну 40, 42 года назад, и это была совершенно другая страна, и мы сейчас находимся на перепути. К сожалению, история учит, что великие страны... Они поднимаются наверх, а потом они падают, как произошло с древним Римом, например, когда Рим, древний Рим, в IV веке развалился. Почему? Потому что он был завоеван гунами, которые захлестнули Рим в поисках халявы. Они хотели все получать. И если вы если вы вспомните историю, тот же Юлий Цезарь и так далее, все люди получали бесплатное зерно в Древнем Риме. Потом зерно кончилось, потом, Юли... потом начали как-то это дело ограничивать, но уже было поздно. Все хотели халявы. и халява... как опасные и... аналогии вы приводите. Потому что вот образованные такими, как Берни, и вот его, скажем так, ну, коллегами, друзьями, я не знаю, людьми, которые исповедуют, может быть, те же близкие ему идеи, ведь это вся Фактически вся левая профессура, вы прекрасно знаете, это, казалось бы, люди в своих э, отраслях вполне образованные, но при этом они несут вот это слово. — Игорь, Привет. а, а, а профессура-то на что живет? Профессура-то живет на халявные деньги, они живут на гранты, они же да. ничего не зарабатывают, понимаете? Вот. Поэтому, не дай бог, если убрать эту самую халяву, придется работать. Я не знаю, помните ли вы, был такой замечательный фильм «Гостбастерс» лет 30 назад, он, по-моему, вышел, первый фильм «Гостбастерс». То есть, вышибатели привидений. И вот он начинается с того, что э, трех научных работников вышибают из университета. Они выходят на улицу и думают, хм, что же нам делать, куда деваться. Один другого говорит. Один говорит, ну пойдем, может, в индустрию работать, на фабрику. Они говорят, что с ума сошел, там же работать надо. Давай... Ну, вот вот, вот, вот так, такая получается неприятная штука, что эти люди формируют сознание молодежи. И вот, вот представить себе, что вот такие же комсомолки, как Аказия Кортес, в итоге, вот она сейчас молода, чтобы претендовать на что-то, но пройдет некоторое время, заматереет, обретет свою клиентуру в виде тех, кто готов будет за ней идти в огонь и в воду. И понимает, что произойдет? Ведь пока только на уровне Нью-Йорка она может уже, уже условно гадить, но это же может потом произойти. Это местостазы, которые могут пойти по всей стране, от больших мегаполисов и далее. Да, безусловно, потому что, знаете, к сожалению, как говорится, молодость – это недостаток, который проходит с каждым годом, и этот недостаток у нее пройдет, и она сможет баллотироваться на президенты, и это уже не Бернис Сандерс, которому будет уже девятый десяток, а ей будет, скажем, там, идти четвертый десяток, и она очень будет иметь серьезные шансы на то, чтобы стать президентом, если так дело дальше пойдет. Трамп пытается э, э, вернуть Америку к ее традиционным ценностям, но я совершенно не уверен, что это получится, потому что кто придет после Трампа, ну хорошо, как говорится, дай бог, но он выглядит еще 4 года, а что будет потом? И ну, вот, кстати, вот этот, вопрос, да, вот этот вопрос очень заботит, потому что, ну, как говорится, дай бог, чтобы эти 4 года у него еще были, и, соответственно, э, те свои, ту свою повестку дня, которую он объявил, он выполнил. И сделал еще кое-что полезное. Но, тем не менее, ведь вечного-то не будет Трампа. И практически мы знаем, вот, э, как это происходит, что ну, эти две партии так уж получается, что меняют друг друга, кормчие наши. И поэтому очень сложно будет, если следом за его реформой последует нечто обамовское. Да, к сожалению, а, а, перспективы не очень радужные, поэтому я и говорю, что ну мы-то слава богу с вами не доживем, но детей жалко, и внуков жалко. Ну а вдруг? Потому что нам же на каждый день рождения многие друзья всегда говорят до 120, так что.. Да, ну это значит, что нам нужно стараться делать то, что мы можем делать. А дети пусть делают то, что они смогут делать. Ну вот, но нужно передать эстету как-то. Это точно. Но действительно, если кто-то из молодых все-таки слушает нас, я надеюсь, что, что иногда можно что-то и услышать. А пока э, наше время так, очень быстро к подошло к концу. Благодарим, кто нас слушал. Благодарю Якова Фрейдина, который с нами был сегодня. И до новых встреч. Спасибо вам. До свидания. Будьте все здоровы.